мы в эфире добрый день добрый день добрый день я Александр Кармаренко экономический журналист сегодня на этом вебинаре мы поговорим о стейду коинах почему мне эта тема была очень интересна для того, чтобы разобраться в ней, потому что я занимаюсь финансовой журналистикой больше 20 лет, и есть очень много интересных параллелей между тем, что являются стейлблкойны и классическими фиатными валютами. И в этих параллелях мы можем найти ответы на очень многие вопросы, которые возникают, когда мы смотрим на стейблкоины, на их возможности, на их риски, на миску, которая вокруг них циркулируют. Начнем с этого. Начнем с того, зачем вообще стейблкоины нужны вообще? В чем смысл их как такого подвида, что ли, криптовалют? Это по идее, в идеале, должна быть криптомонета, криптовалюта, которая очень жестко привязана к определенному базовому активу, например, пятной валюте какой-то там, предположим, тезер равен 1 доллар. Умри, но не больше и не меньше. Может быть, это быть, в принципе, и привязка к золоту, но штука в том, что золото как актив, оно очень-очень изменчиво, волатильно, поэтому для расчета золото сейчас реально не используется. А для чего тогда вообще нужны стейблкоины, в принципе? Если можно, я попрошу... Четвертый слайд презентации, там где уже речь идет о том, зачем нужен стейблкоин. Пролистайте, пожалуйста, зачем нужен стейблкоин один, легальные потребности. Ну, Во-первых, для того, чтобы не платить слишком много комиссий за срочный выход в театную валюту. Мы же понимаем, допустим, когда хочется зафиксировать прибыль, выйти из криптомонеты, обычно идет обмен, как правило, обычно идет обмен либо на другую криптовалюту, либо на фиатную валюту. На другую криптовалюту вопрос такой, она может быть тоже изменчива, не совсем удобно для того, чтобы зафиксировать прибыль. Для того, чтобы выйти в фиатную, нужно общаться с банками, с банковскими счетами и тому подобное. Это, в принципе, стоит денег, и денег стоит достаточно немаленький. Это первое. Второе. Естественно, работа из пары, работа в паре криптомонета-криптомонета, где вторая из них является стейблкоином, она происходит намного быстрее, чем операция, которая заканчивается зачислением на банковский счет в фиатной валюте. А, наконец, есть еще такая проблема, мы не должны о ней забывать, о том, что любые выходы на банковские счета, в банке и так далее, они сопряжены с непременным прохождением а, процедур зная своего клиента, это KYC, и процедур, которая требуется для того, чтобы бороться с отмыванием грязных денег, AML, AML простите. Вот. Но есть еще, разумеется, и определенный нелегальный интерес, использование биткоина в нелегальных целях. Если можно, следующий слайд, пожалуйста. Это теневые, теневые безналичные расчеты. Всем прекрасны криптовалюты, в том числе там чисто анонимные. Всем прекрасны там, эфир, XRP, биткоин. Все хорошо, но их курс движется. И если два человека или два субъекта бизнеса вступают в какие-то отношения, им хочется, чтобы в течение того периода, когда сделка закрывается, она стартовала, закрывается, они под ценой вопроса понимали примерно одну и ту же сумму. Так вот, здесь, конечно, если хочется уйти от контроля, в том числе там, фискального контроля, налогового контроля, налог... не только налогового, но и контроля финмониторинга, то... Хочется, конечно, провести безналичный расчет вне банковской системы. И здесь, наверное, стейблкоин мог бы помочь. А кроме того, я уже упомянул, что снижается такая штука, как курсовые риски. Люди, которые расплачиваются стейблкоинами, они уходят от такой проблемы, что там, на 10-15% прыгнул курс, кто-то проиграл, кто-то выиграл, кому-то точно будет обидно. Ну и, наконец... Мы все очень не любим спин-мониторинг за его чрезмерные глупости. Понимаем, что он нужен, в принципе, там, для борьбы с терроризмом и так далее и тому подобное, но там есть слишком много «слишком», и, в общем, многим хочется подальше от него держаться. Вот это вот причины, для чего, собственно, нужны стейлблкоины. Я бы сказал, что инвестировать, собственно, в стейлблкоин… Простите смысла особенного нет. Торговое движение по самой сути стейблкоина там должно быть нулевым относительно какой-то базовой пятной валюты. И по этой причине речь может идти о зарабатывании денег только на тех активах, из которых входят в стейблкоин и э, с помощью которых покупают э, эти активы. А, то есть на тех криптовалютах, криптоактивах, токенах, которые находятся рядом, и по поводу которых нет жесткого требования абсолютной привязки к какому-то базовому фиатному активу. А, если можно, следующий слайд, пожалуйста. Но возникает вопрос, а чем пользоваться? Какими стейблкоинами можно пользоваться? Вот недавно было опубликовано исследование, и после него мне стало понятно, что нужно разбираться с тем, а вообще являются ли стейблкоины, реально стейблкоинами, выполняют ли они главную функцию жесткой привязки курса. Вот я взял и ручками, вот буквально несколько там, пару недель тому назад, взял и проанализировал ситуацию. Я сначала посмотрел на рыночную капитализацию стейблкоинов и на приблизительный там, суточный оборот по ним. Мы же понимаем, что рыночная капитализация стейблкоина того или иного, она косвенным образом, но вполне очевидным показывает. А можно ли его использовать для масштабных расчетов? Но мы же понимаем, что э, проводить операции, допустим, масштабные с биткоином, в которой весит больше 100 миллиардов капитализация, имея на руках стейблкоин, который весит несколько сотен миллионов, даже долларов, а может быть и десятка миллионов долларов в эквиваленте, это бессмысленное занятие. Просто ликвидность не будет обеспечена. То есть стейблкоин должен быть очень ликвиден, его должно быть достаточно много. И рынок должен показывать, что да, он действительно этим пользуется. А показывает он это по суточному обороту. У вас перед глазами таблица мы видим реально, что хоть карта, хоть там тушка и чучело, но только первые четыре криптомонеты по капитализации, они более или менее подходят, если не по рыночной капитализации, то хотя бы по оборотам. Но я скажу честно, с моей точки зрения, с точки зрения меня, как экономического журналиста, я, кроме тезера, по такому признаку, как ликвидность, ни одного реального кандидата не вижу. И это большая проблема, потому что ну, любая монополизация – это плохо. Отсутствие выбора – это плохо, особенно на крест Если можно, следующий слайд. А вот здесь совсем интересно. А в течение недели, тоже там в октябре, в конце октября, я взял и посмотрел, в каких рамках колебались те или иные стейблкоины. Да-да, вы не ослышались, речь идет именно о колебаниях их курсов относительно базового актива. И что мы видим? У нас была чудесная неделя, она не была выглядела для меня очень показательной. Когда э, больше, чем на 7% э, гулял туда-сюда, ну вот. В пределах 7 процентов гулял теза. Это это несерьезно. Ну вот это просто несерьезно, если мы говорим о такой штуке, как стейблкоин. А, USD гулял на 12 процентов, на почти 14 процентов, да и ПАСС э, почти на 7 процентов. Ну и там с остальными монетами ситуация была с было была еще веселее. К слову сказать. Э, я хочу обратить ваше внимание, что подавляющее большинство стейблкоинов, выпущенных продуктов, запущенных проектов, они привязаны к доллару, что в принципе и понятно. В какой-то мере это отражение того факта, что фиатная валюта доллара является ключевой в мире, что на ней базируется в основном внешняя торговля. И популярность, ликвидность этой фиатной валюты для входа-выхода в различные активы она очевидна. Поэтому подавляющее большинство популярных монет, стейблкоинов, точнее, оно как раз базируется на долларах. Хотя последние 5-7 недель мы слышали огромное количество сообщений о выпуске стейблкоинов, которые базируются на различных других пятных валютах, но пока что они не раскручены. То есть мы видим, да, что Стейблкоины, они не вполне заслуживают приставки стейбл. Они не совсем стабильные, То есть они не выполняют функцию надежного якоря, который позволяет оперировать в криптопространстве валютой фиатной так же легко, как и криптовалюта. Если можно, следующий слайд пожалуйста. И почему же сервер это не стейблкоин? Потому что очень колеблется серьезный курс в отношении базового актива. И второе, нет гарантии наличия резервов. А про резервы это отдельная история. Вообще, на самом деле, существует такое понятие в финансах, как валютное бюро, Карнфибор. А это такой вот способ управления какой-то валютой которая позволяет обеспечить абсолютную ее стабильность относительно какой-то более прочной, более известной, более популярной, более глобальной валюты. А, принцип очень простой. Вы выпустили, условно говоря, там, 5 миллиардов денежной массы, эмиссию сделали, вот этой вот э, валюты, да, и ровно на эту же сумму по курсу вы должны иметь в валютных резервах базовую валюту, к которой вы привязаны. В этом случае сколько бы в центральный банк не пришло народу, сколько бы не пришло банков, сколько бы не пришло субъектов, в любом случае банк сможет в любом случае а, скупить избыток этой театрной валюты, отдать базовую валюту и курс останется единичка, условно говоря. А в современной истории было такое. Это в странах Балтии в конце 90-х, в начале 2000-х до перехода на евро у них была привязка к там, у кого к немецкой марки, у кого к евро. И это работает. Там есть свои проблемы, связанные с развитием банковской системы, с экономическим ростом и так далее. И тому подобное, Связаны руки у правительства в таком случае. Но нас не интересует это. Нас интересует, чтобы коин был стабилен. У вас есть гарантия, что реально на счетах группы, корпорации, которая является держателем, управителем, эмитентом Тезера, лежит вот те самые 2 миллиарда долларов. Честно скажу, у меня нет. И это одна из причин, почему рынок может дергать, прыгать и так далее. Ну а все-таки что-то хорошее есть, но ну, у Тезера есть хорошее, безусловно. Его суточный оборот, в принципе, соизмерим с его капитализацией. Это говорит, что он супер ликвиден. И э, зачастую суточный оборот по тезеру соизмерим примерно с половиной суточного оборота по биткоину. А иногда даже и больше, чем половина. Это говорит о том, что инструмент популярен, им пользуется активно и он работает. Если можно, следующие слайд мы находимся в ситуации, когда э, выбираем лучшее из худших. Э, к сожалению, вся жизнь такова. А все-таки, возможно, для них и, там, идеальный стейблкоин и вообще признаки того, что стейблкоин есть реально стейблкоин. Что он действительно стабильный, что он четко привязан к какому-то базовому активу и что он не будет делать тех сюрпризов вроде того, что устроил Cesar э, в октябре, когда он там провалился в один день примерно на 7%. Ну, Во-первых, это, безусловно, стопроцентное резервирование. Как минимум, до той поры, пока не появится достаточно большая масса конкретной криптовалюты, конкретного стейблкоина, которая бы позволила бы обеспечивать там, избыток, грубо говоря, неполное резервирование его базовым активом. Это, безусловно, публичная статистика о состоянии резервов. То есть я бы доверял стейбу у которого был бы сайт, на котором бы в режиме реального времени постоянно висела бы информация о том, сколько этих стейбу-коинов находится в э, обороте и каковы остатки на счетах резерва. Э, вопрос доверия — это отдельная история с этой информации. Но, наверное, все-таки какие-то можно придумать механизмы, которые бы позволяли верифицировать всю эту историю. Я понимаю, что верифицировать в режиме реального времени невозможно, но, по крайней мере, хотя бы там условно раз в неделю или раз в месяц, это точно имело бы смысл делать. Я бы доверял и пользовался бы Селбкоином, если бы он поддерживал, точнее, личные кошельки на ведущих биржах, можно было открывать в этом стей Это означает его широкое распространение, востребованность, не меньше, точнее, чувствительность каким-то паническим настроением в тех или иных местах. Ну, естественно, было бы здорово, если бы самые популярные аппаратные кошельки тоже это дело поддерживали. Слово сказать, тезер по поводу бирж, он практически в этом смысле победитель, Хотя, опять же, говорю, его нестабильность, реальная нестабильность, она немножко вызывает опасения. И самое главное, я не знаю, где взять эти гарантии, но очень бы хотелось, чтобы вот первые три штуки, это стопроцентное резервирование, публичная статистика и поддержка на ведущих биржах, биржевых площадках, чтобы это каким-то образом гарантировалось на более или менее обозримый длительный период. Тогда меньше было бы вариантов для паники, и тогда бы даже с неполным резервированием стейблкоин мог бы существовать вполне устойчиво, и курс бы его колебался, ну там условно, в пределах порешенности измерения. Если можно, следующий слайд, пожалуйста. А на этом мы, пожалуй, и закончили того из всего этого, тестом на то, является ли стейблкоин или не является реальным, это может быть публичность и уверенность в том, что информация о его резервах в базовом активе, она есть, что этих резервов достаточно для покрытия объема эмиссии этого стейблкоина, и если мы видим, что им можно пользоваться на большом количестве площадок. А есть такая проблема. Некоторые стейблкоины, блокчейны на них, точнее, блокчейны, которые с ними связаны, они выдают вознаграждение за операции, за майнинг, за операции с стейблкоином в вот этих же стейблкоинах и генерируют их для оплаты этого майнинга. Возникает вопрос, правомерно ли это, не несет ли это угрозы какой-либо серьезной стабильности курса относительно базового актива. Как всегда, дьявол в деталях и очень многое зависит от обстоятельств. В частности, если, допустим, мы имеем условно капитализацию там, 10 миллиардов долларов какого-то стейблкоина, и он в месяц э, генерит, э, там, не знаю, 50, 70, 100 миллионов э, один на 1, 1 там, к доллару. Да? И при этом э, приходят люди, которые кладут в систему живые реальные доллары, словно 150, 200 миллионов в месяц, там, 300 миллионов в месяц. То есть измеримые суммы, превышающие суммы, превышающие эмиссию под майнинг, то тогда, ну, как по мне, эта ситуация более или менее нормальная. А если нет, то, соответственно, нет. А какие могут быть масштабы, чтобы какой-либо стейблкоин стал э, самодостаточным? Знаете, я бы рекомендовал сравнивать э, масштабы какого-либо стейблкоина с масштабами денежной массы какой-нибудь приличной страны. Ну, например, если мне память не изменяет, у Турции там денежная масса в лирах эквивалентна примерно 90 миллиардам долларов. А вот он самодостаточная страна Турции, которая периодически, конечно, колбасит по тем или иным причинам лира там прыгает относительно всего. Но это система, это большое количество субъектов, которые между собой рассчитываются. Это отсутствие риска того, что все побежали, я побежал. Ну, побегут не все, потому что работают с масштаба. А для справки, сейчас самая крупная криптомонета стейблкоин, это тезер. Чуть-чуть больше 2 миллиардов долларов. Это нам ответ, на самом деле, насколько стейблкоины, как понятия, как объект крипторынка являются зрелыми. На мой взгляд, по масштабам близких зрелости номер 2, номер 3, номер 4 – списке по капитализации криптомонет более или менее зрелым можно считать номер один биткоин а с Биткоином еще расти и расти заслуживает наше с вами доверие на этом в принципе моя длинная речь заканчивается я с удовольствием отвечу на ваши вопросы я думаю что модераторы подскажут каким образом это лучше сделать я могу начать отвечать прямо по тем вопросам, которые э, есть в ленте на Ютубе, там, где трансляция. Э, насчет звука, не знаю. Возможно, какие-то проблемы, но, в принципе, студии говорят, что звук был нормальный. Э, э, госпожа Аскара, поверьте, не со зла наверх, у меня это первый вебинар на этой аппаратуре, буду знать, что нужно это делать как-то иначе, придумая что-то со штативом. Если можно, задавайте вопросы, пожалуйста, о, собственно говоря, теме, я буду рад ответить. У меня просто в голове очень много информации там, об истории финансов, валют и так далее и тому подобное. Есть с чем сравнивать. На самом деле все в мире уже было в том или ином виде. А, Роман Збок спросил о том, правильно ли он понимает, что сейчас только формирует такое понятие, как стейк-коины, и сейчас как таковых их нет. Вы знаете, очень близко к тому, что вы сформулировали. Реально. И это не потому, что я там какой-то скептик сумасшедший. Это доказывается теми цифрами, которые я вам демонстрировал. Банальная ситуация. Завтра, вот сегодня идет оборот суточный по Цезеру приблизительно равный его капитализации. Это довольно бодро. Это высокая скорость оборота. Кстати, в этом смысле с ним все хорошо. Оборот. Денег в реальном секторе, точнее в реальных экономиках, связанными валютами в разы более медленный. Так вот, если сегодня, условно говоря, все операции с биткоином будут происходить исключительно через тезер, то возникнет его дефицит. То есть, ну, его пока что еще не хватает. Это ребенок, который наращивает мускулы, наращивает рост косточки, там сердце начинает у него развиваться. Ну, то есть, как сущность стейблкоина, это хорошая штука. Вопрос номер два, чтобы не использовали его для мошенничества и тому подобное. Потому что как нигде в стейблкоинах есть соблазн напечатать пустые криптомонеты. вопросы госпожа харитонова спасибо и вам я очень рад что она вам понравилась эта информация есть масса источников в том числе англоязычных статью достаточно детальную на эту тему я написал для сайта телеграф там больше цифр, больше деталей, но, в принципе, суть изложена была сегодня достаточно полно. Может быть, не настолько детально, как есть. А, очень классный вопрос, потрясающий просто. Вопрос от господина Зубка. Если позволите, я склоню вашу фамилию таким образом. А, Может ли биткоин стать стейблкоином через пару-тройку лет? Вы будете смеяться, но э, дело в принципе идет к этому. Вот у меня по ощущениям, э, что биткоин становится все более и более похожим на стейблкоин. Э, не исключен вариант, что к этому придут. Но э, механизм его существования и функционирования, он э, не предусматривает э, наличие валютного резерва. И вот здесь есть э, такой. Э, как это сказать, риск, что ли. Дело в том, что до 60-х годов существовало, например, золотое покрытие доллара. И любая страна, которая имела доллара на своих счетах либо в наличии, могла предъявить штатам эту долларовую массу и получить в ответ золото. Примерно в 60-х годах эта тема закрылась. Штаты перестали заниматься таким вот обменом. И теперь вопрос идет там, о обеспечении доллара исключительно как доверие. Собственно, потому фиатные валюты называются фиатными, что там все на доверии, На готовности одной стороны сделки э, заплатить доллары и второй стороны сделки их принять. И, в принципе, курсы всех мировых валют, они в значительной степени обусловлены этим. Крупных валют, я имею в виду, э, резервных валют прежде всего. А мелкие валюты, они вынуждены иметь валютные резервы для того, чтобы поддерживать свой курс. Не исключено, что когда-нибудь роль стейблкоина будет играть биткоин. Но там нет резервов. И это, в общем, это вопрос, что будет с ними. А следующий вопрос. А как защититься от пустых монет, если речь идет о стейблкоинах? Я уже сказал, что нужно соотносить постоянно, ну, в идеале, э, субъект, который является эмитентом стейблкоинов, он должен публиковать в режиме онлайн информацию о том, размере валютных резервов и количество находящихся в обороте монет стейблкоинов. Если э, вы доверяете этой информации, если есть доверие к ней, если это доверие поддерживается на значительном там, интервале времени, может быть, заключением аудиторских корпора, компаний э, с именами, естественно, с серьезным именем, может быть, э, постоянной стабильностью курса, несмотря на там, колебания валютных рынков, то тогда вы можете доверять этой информации, скорее всего, и э, идти дальше. К слову сказать, к стейблкоинам в какой-то мере близки криптоверсии национальных фиатных валют. Но это тема совершенно отдельного разговора, есть просто даже такое понятие. Цифровые валюты имитируемые центральными банками. Если коллеги с платформы easy захотят, то Подготовлю исследование на эту тему, и там еще много тоже интересного. Они ну, по смыслу, они в каком-то смысле близки к тейблукониным, но это немножко другое. А... Виктор Ахметин спрашивает ваше мнение: есть ли смысл работать с этими монетами или нет? Вы знаете, мое убеждение состоит в следующем: можно работать с чем угодно, абсолютно ненадежными активами, с чем угодно. Самое главное, чтобы вы были осведомлены о степени надежности, ненадежности, увеличении рисков и так далее и тому подобное. Проблема состоит на самом деле не в величине риска, а в осведомленности, а точнее в неосведомленности о рисках. Самые большие деньги инвесторов поднимают на рискованных активах, потому что высокие риски, высокие доходы, но они теряют, если они не осведомлены о... О характере рисков, а их сущности и так далее. Осведомлен, значит, вооружен. Что делать трейдерам? Не пользоваться UST, при падениях BTC биткоина на рынке, при торговле альткоинами. Или надеяться, пока все будет работать до первого инцидента. Отслеживайте уровень рисков, смотрите на то, что происходит. Пока что, пока что крипторынок весь целиком весит э, примерно столько, сколько денежная масса какой-нибудь Дании, понимаете? Или, условно говоря, 2,5 турции. Это вам ответ на масштабы явления. Э, мы находимся, знаете, в таком немножко диком лесу. Когда мы работаем с крипторынком, мы очень похожи на э, капитана... В, э, Экспедиции вроде Колумбовой там и так далее, марко Пола, которые отправились в неизведанное море, где непонятно, какие погоды, как звезды ходят, как ориентироваться, течение, берега, птичные русалки, злые кракены в пучине морской, то есть, ну, первопроходцы, но с другой стороны высокие риски. А с первой стороны, кто первый стал, того и тапки. Мы должны осознавать риски. Осознаете, значит, вы понимаете, что вы делаете. Другого ответа по этому поводу не будет. Очень важно понимать степень, глубину, природу, размера рисков. По поводу... Так. Я Егорова спрашиваю, то есть идете к обороту на крипте и фиатности? Я не очень понял вопрос. Если речь идет о цифровых монетах, имитируемых центральными банками, то там ситуация такая, что и хочется, и колется, и мамка не вели. С одной стороны, это резко увеличивает ликвидность, снижает издержки и так далее, и тому подобное. С другой стороны, возникают... Проблемы для банковской системы. К слову сказать, стейблкоины могут оказаться очень крутым инструментом для трансграничных расчетов. То есть, когда их будут использовать не для работы в парах криптомонета стейблкоин, стейблкоин криптомонета, а работы в парах, допустим, стейблкоин, базирующийся на долларе, а с одной стороны от него там, индийская рупия, а с другой стороны у меня допустим, китайский юан. Или там малазийский, там что там у них, какие-нибудь рингиты там, и так далее, песо, чилистки и тому подобное. То есть сейчас, ну чтобы мы понимали, расчеты, допустим, между Чили и Индией идут в долларах. То есть любой, любая компания, которая сидит там, в Чили, она должна своих песо превратить в доллары. А потом в Индии эти доллары должны превратиться в руки. То есть мы имеем две конвертации э, и большие сложности с прогоном через банки и так далее. Э, вся эта история становится резко проще, если начать работать с системами трансграничных платежей, которые в качестве шлюзов используют вход в криптовалюты, точнее в тейбл -коре. То есть это все, ну, скорее всего, будет происходить. Хотя центральные банки, Международные валютный фонд, они не сильно в восторге от этого. Они теряют мощность влияния на рынке. Происхождение слова стейблкоин, ну, это видовое название стабильные монеты. Все очень просто. Виктор Ахметин. Спасибо за высокую оценку я регулярно пишу для э, сайта в э, welcome читайте там если ребята из изи-бизи будут меня приглашать на вебинары, я с удовольствием буду выступать по темам которые будут вам интересны э, доллар да он был э, у него был большой золотой резерв, и до сих есть достаточно большой. И была, что самое главное, была свободная конвертируемость золота. золото. А, сейчас криптовалюты, они, ну, они по-разному, там разная ситуация. Если говорить о стейблкоинах, то они декларируют, по идее, привязку к какой-то пиатной валюте и как, как следствие, логично, да там возможность э, входа-выхода по четкому курсу, который равен, грубо говоря, единице. Э, фактически, да, вы правы, ситуация очень похожа на те времена, когда был э, свободный обмен долларом и золото. Но только э, в случае, допустим, с тем же тезером речь должна, должна идти, не идет, должна идти о свободном обмене тезера на доллар. Если есть еще какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. Если их нет, я вам всем пожелаю больших успехов в освоении того нового, что нам приходится сейчас осваивать. Жизнь очень интересна, а финансовый мир тем более. Александр Кузьмин спрашивает меня, учитывая высокую волатильность в криптовалют. Как вообще можно обеспечить стабильный курс стейблкоинов к доллару? Можно, возможно ли привязать стейблкоины к золоту? А вы знаете, возможно, обеспечить, как я уже сказал, это обеспечивается стопроцентным резервированием. На 2 миллиарда долларов выпустили с 3 а будьте добры иметь на счету 2 миллиарда долларов каждый момент. Эта ситуация в каком-то смысле идеальная, но в этом случае будет абсолютно жесткая привязка, без всяких проблем. А к золоту... Та же самая история возьмите скажите что ваш стейблкоин э, золотой это 1 грамм золота э, закупите банковское золото в слитках, храните его где-то тут есть нюанс а нюанс остается следующем: чтобы хранить золото нужно нести расходы понимаете расходы нужно нести это тот актив который в общем как бы требует на свое поддержание определенных усилий и здесь вопрос, кто будет нести эти расходы, за счет чего эти расходы будут покрываться. И потом, вы знаете, на моей памяти золото гуляло в цене, если взять в ценах, ну привести к нынешнему масштабу цен, примерно от 1700 долларов за унцию тройскую, это примерно 31 грамм, до примерно 300 долларов за эту унцию. Это сильно стабильно, правда? Ну, вообще сильно стабильно. Но, с другой стороны, я бы сказал так, что даже мировые валюты там, не блещут стабильности. Вот За э, примерно 18 лет существования евро его курс доллара погулял, если память не изменяет, от примерно 90 центов э, США до 1 доллара и 6 десятых э, долларов США. Ну, то есть, как бы, почти в два раза разброс. Но это за большое количество лет, почти за 18. Вы знаете, кто может давать рейтинг надежности стейблкоинов? Я думаю, что как таковой рейтинг сложно давать, потому что рейтингующий должен пользоваться абсолютным доверием. Мне кажется, что проблему можно было бы решить регулярными аудитами стейблкоинов, публикация аудированных отчетов, ну, например, хотя бы раз в квартал, чтобы их аудировали серьезные юридические аудиторские, точнее, компании. Хотя, опять же, да, там мы помним историю с Артуром Андерсоном, компания аудиторская, которая прекрасно аудировала, компания Enron, которая упала и и похоронила деньги большого количества людей. А, Ирина Осипова, Америка собралась в золото в мире под доллар? А, нет. Вот как не смешно, а, а, США не являются лидерами по золотым резервам, лидерами являются памятник не Китай, у Тарьвани очень большие резервы. Ой, Ирина Успова, я не думаю, что мы нуждаемся, точнее не так. Я не думаю, что Федеральная резервная система США нуждается в наших с вами Ребята держат мировую резервную валюту номер один, она работает, и пусть работает. Дай Бог здоровья всем резервным валютам, Перечисли их по поименно, это валюта, в которых Хранится процентов валютных резервов во всем мире. Это доллар США, это евро, это фунт стерлингов, это швейцарский франк, это японская иена, с недавних пор китайский юань. Вот то, что я знаю. Андрей Риус, не все золотовалютные резервы в американских активах. Российские находятся. Да, Россия действительно держит часть валютных резервов в облигациях правительства США, в счетах долларовых, в конце концов, эти счета в американских банках. Но Россия имеет достаточно большие именно резервы в золоте. Зайдите на сайт Центробанка России, там должна быть информация о структуре резервов. Я попробую найти. Меня просят о что-то ответить. Я пока его не. Возможно, я его упустил. Сейчас, секунду, я пролистаю вверх. Секундочку потерпите. Вы знаете, я не вижу не вижу, не вижу вопроса репли. Если вы мне его повторите, я буду вам очень признателен. Вопросов накидали очень много, мог просто пролистать и не заметить. Если если вы мне повторите, я буду очень признателен. Я пока не вижу, к сожалению. А, все увидел. Uh, да, Ripple, XRP, как сейчас я называю, тоже создан для трансграничных платежей. Это вопрос, может ли Ripple стать стейблокоином? Uh, не вижу в идеологии Ripple и XRP пока что не вижу uh, основного признака стейблокоина. Это uh, наличие за спиной резерва в какой-то спятной валюте, к которому он привязан. Uh, может ли xrp использоваться для обеспечения трансграничных платежей или с этим да то есть он типа не гарантируется вы знаете скажу такую вещь наверное не самое лучшее решение но есть нюанс нюанс остается в скорости грубо говоря если вы прыгаете в какую-то криптовалюту на считанные доли секунды и потом на другом конце света выпрыгиваете из нее в другую частную валюту, то есть вы там условно из того же чилийского Песа прыгнули в Ripple, а потом из Риппла прыгнули, ну, допустим, условно говоря, какой-нибудь там динар ближневосточный, то если это происходит очень быстро, и вы не держите эти средства именно в самом интерфейсе, то крайне низкая вероятность, что вы влетите на это. Но, безусловно, блокчейну XRP еще предстоит доказывать свою устойчивость и так далее. Вы же видите, как он гулял за последний месяц примерно, в зависимости от сообщений о технологических новостях, в зависимости от сообщений регуляторов. То есть это, все эти проекты ⁇ это дети. да? Подростки, кто-то уже подростки, кто-то еще, там, груднички, развиваются, бьют шишки, зарабатывают свои царапины и проблемы. Мы будем смотреть за этим всем. Для трансграничных платежей определенной, если не гарантией, то противоядием от потери на курсовых прыжках является высокая скорость транзакции. Прыгнули, выпрыгнули. Если быстро, то риск меньше. Сергей Жеребенко про рейтинг надежности стейблкоинов я сказал. Это, скорее всего, пока что не вижу такого центра, которого можно было бы рейтинговать с достаточным доверия, степенью доверия этому рейтингу. Аудирование отчетов систем стейблкоинов ведущими аудиторскими компаниями, да, в какой-то мере решить эту проблему, решить эту задачу. Еще вопросы? Друзья, мы в эфире 45 минут. Я надеюсь, что задали все возможные вопросы. В принципе, комментарий под этим видео я думаю, будут открыты и дальше. Через какое-то время я в него заберусь, посмотрю, попробую сделать публикацию с ответами на эти вопросы и повесить ссылку там. Огромное всем спасибо за интерес, я вам искренне желаю всем удачи. Пусть у нас все получается, все наилучшее.